Всем привет! И в этом видео я хочу устроить тест электродвигателей от стиральных машин. Это такие универсальные коллекторные электродвигатели. Я их ранее использовал в своих самоделках, в маленьких электромобильчиках. Они себя нормально показали, довольно тяговитые, мощные двигатели. Но у меня, к сожалению, не было возможности нормально проверить их какие-то электрические характеристики, механические и так далее. Ну и наконец-то у меня появилось оборудование, появился лазерный тахометр. Замеры я проводил от сети 220 вольт 50 герц, ну обычная розетка. Также я замерил сопротивление обмоток и установил с помощью тахометра максимальное оборота. Но опять же обороты это без нагрузки, под нагрузкой по-миндзелу они просядут, но какое-то общее представление можно получить. Кроме этого на питающем проводе у меня стоял амперметр. И можно понять будет, какая мощность потреблялась на хвостом ходу от сети. Это видео более информативное такое, то есть тут какого-то особого экшена и чего-то такого интересного не будет. Но кому интересно, можете посмотреть. Это просто как проверка двигателей на характеристике, не более того. Первый двигатель. Видно, что я приклеил метку для тахометра. Время разгона он дернулся довольно заметно, но у него немножко подубитые подшипники у них попала вода, придется по-любому менять. Один подшипник подржавел. Вот видно, я начал замерять обороты. 18 900, 19 тысяч оборотов. 21 тысяча это было ошибочное, было ошибочным значением, потому что лазер он очень чувствительны и движения рукой могут носить погрешность. Вот в районе тысяч оборотов этот двигатель выдает. Время пуска двигателя было что-то около 2,5 ампер потребления, 2,5-2,6, насколько я заметил. А в продолжительном режиме, вот видно 19200 у меня получилось число, да? В продолжительном режиме он потребляет, ну, грубо говоря, 1 ампер. То есть это где-то 220-240 ватт Его номинальная мощность без нагрузки Ну и его выбег В данный момент слышно Выбег двигателя этого То есть время его остановки составили 20 секунд Теперь посмотрим на второй двигатель Этот конкретный движок появился у меня первым он много чего повидал И вот слышно по звуку, что у него изношена одна из щеток Ну и когда я подключил его, то увидел вот такое вот искрение сильное На момент записи этого видео я еще не снимал эту щетку, не смотрел Но ну, скорее всего да, она просто изношена полностью и все Искрит только одна щетка вот. Но надо будет это поменять мне я вот так вот повернул двигатель сейчас, чтобы показать просто, как это все выглядит более наглядно. Скорее всего, металлическая какая-то часть щетки уже. В сердцевинке там бывает такой металлический контакт, и он уже цепляет за коллектор. Поэтому этот двигатель я уже так по-быстренькому, по-быстренькому решил проверить, чтобы долго его не мучить. Видно у него, кстати, вот одно ухо отколото. Подцепил только измерительный клещ к нему. Так. Вот видно, в момент старта он потреблял почти 7 ампер. Только это много. И сейчас проверим на оборот. 11800. 11700. Ну, честно говоря, маловато это для такого двигателя. Поэтому... Вот 11 600 даже. Потом я не стал его долго мучить и по-быстренькому выключил. И видно, что ток потребления не доходил даже до 1 ампера уже в конце работы. А время выбега составило 26 секунд. На очереди третий двигатель. Он точно такой же, как и предыдущий, который сильный скрил, Но он практически нулевый. Его особо никогда не гоняли, и я его купил сильно позже на барахолке. Вот. Ну, так повезло, что он именно точно такой же, абсолютно такая же модель, как и предыдущий, который был с искрением. Вот. Он закреплен на небольшой рамке такой, но ну, это его... Пытался куда, -куда установить в общем Забил на эту тему, но рамка вся склеена Все крепления склеены Очень долго было разбирать, не стал Во время пуска видно, что ток составил Чуть больше 5 ампер И в продолжительном режиме Он упал Сначала до 1,3 ампера И потом потихоньку до 1,1 ампера Значит Продолжительная его такая Мощность без нагрузки номинальная Тоже в районе 250 ватт но рабочие обороты выше, чем у предыдущего, так как он рабочий полностью. Ну, составил, составили рабочие обороты без нагрузки. Ну, почти 22 тысячи. 21 800. Ну, сейчас вот еще раз перемерю. Посмотрим. 22 тысячи. Вот. Ровно 22 тысячи. И его время выбегая засек, составило 26 секунд. А вот и последний двигатель, четвертый по счету, который у меня был в тесте. Единственный двигатель, на котором у меня сохранился шильдик заводской, но я его, по-моему, даже ни разу не включал от сети, это будет первый раз. Видно, что его номинальная мощность, заявленная производителем, 275 Вт, и потребляемый ток номинальный 4,8 А. Единственное, чего я немножко не понял, это надпись на шильдике, что он рассчитан на 1200 оборотов. Возможно, это рабочие обороты барабана стиральной машины, как вариант. Видно было, что во время старта двигатель потреблял аж 9 А. И уже на набранной мощности он потребляет около 1,5 А. Ток тихонько упал до 1,3 А. Но вот обороты меня удивили. 25 тысяч, 27, 000, 28... 000. Двигатель от оборот уже начал немножко вибрировать, сползать. 29 тысяч оборотов. 29 500. Мне уже что-то отлетело в руку. Это, видимо, наклейка вот эта, которая индикаторная для тахометра. Ну а значение, которое я смог зафиксировать, 29 шестьдесят часть оборотов. То есть, честно говоря, меня такой результат удивил. Я слышал, что они высокооборотистые двигатели. И вот те двигатели, которые, ну, два одинаковых, Насколько я помню, на шильдиках там значилось значение 14 тысяч. Время остановки, то есть выбег этого двигателя составил аж 50 секунд с 30 тысяч оборотов. Забыл сказать по сопротивлениям. Сопротивление двигателя я измерял в состоянии, когда двигатели не крутятся. Первый двигатель, который в этом видео тестировался, имеет сопротивление 5,5 Ом. Те двигатели, которые два одинаковых, они имеют сопротивление 11 Ом, а вот этот последний, который достиг 30 тысяч оборотов, имеет сопротивление 4,5 Ома.